Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Нумизмат. И сегодня я расскажу вам о разновидностях двух рублей, которые были очеканены в 2008 году на обоих монетных дворах. Но монеты питерского происхождения встречаются реже. Среди монет московского двора на выделяет выделяют две разновидности. отчеканенные старым вариантом штемпелем 1.4 с крупной и рельефной цифрой номинала образца 1997 года, а также очеканены с использованием нового штемпеля 4.1, который отличается плоской и маленькой двойкой. Монета Санкт-Петербургского монетного двора имеет всего одну разновидность. Сплав медно-никелевый, масса 5,1 грамма, диаметр 23 мм, толщина 1,8 мм. Гурт является прорывисто-рубчатым, составляет 12 участков по 7 рифлений. Среди дефектных монет распространены браки с выкусом – Такая монета ушла в 2016 году только за 200 рублей. Поворотом, тоже недалеко ушедшим от 200 рублей. В 2015 году брак монеты с поворотом продали всего за 565 рублей. Двойным ударом, да еще и со смещением, который намного превысил стоимость предыдущих браков. Стоимость около 10 тысяч рублей. Брак за засором штемпеля ушел за 310 рублей. Дефект со смещением стоит тоже недорого, всего 460 рублей. Еще один наиболее распространенный брак – раскол, также и не обошел эту монету. Так, например, полный раскол ушел за 240 рублей. Ну и последний, самый козырный брак – это чеканка на заготовке для 10 копеек. Такая монета ушла за 15 тысяч рублей в 2017 году. Ну что ж, дамы и господа, я благодарю вас за просмотр моего видео. Если оно было вам полезным и вы узнали что-то новое, ставьте лайки. Если я где-то накосячил, пишите комментарии. А я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч.